Давайте. Спасибо. О чем? Какие вопросы? Во-первых, расскажите о проекте, в рамках которого вы приехали. В Харьков, я так понимаю, это совместный проект. Именно проект по, скажем, обучению реформам, да, или вот это это проект э, инициирован э, таким институтом, как центр Вильфрита Мартенса. Mm -hmm. э, этот центр, э, он в каком-то мере think tank, э, который занимается и работает для Европейской Народной Партии, это EPP. Если вы знаете вот этот угу. европейский политический, Чуть -чуть, э, то, то он самая большая европейская политическая партия, если смотреть Европарламент. Э, и э, вот они инициировали этот проект, партнеры есть, э, там, э, School of Economics э, в Киеве, э, и, конечно, цель то, в каком-то мере использовать вот эти западные или европейские политики и, и ну, поддерживать реформу, и иметь разные такие проекты, встретиться с гражданское обществом в разных регионах Киева, политическими деятелями, и таком, такого года так что мы его начали где-то пару месяцев назад, так что в этом смысле но для меня это интересно, я приду с Эстонии, конечно, сегодня много дискуссий в Европейской политической партии, в смысле политической дискуссии, все-таки, какое будущее, что Евросоюз реально может делать, поддерживая разных изменений в Украине. Потому у, что у вас это, это понимание появилось, что Но есть понимание, есть много деятельности, даже это слишком много. Я, я даже смотрел, что нуждается больше координации, больше фокуса, больше э, таких э, приоритизаций, что нуждается делать в смысле вот технического помощи разных изменений разных форм. Из-за этого смысле э, но это надо еще развивать, потому что я думаю, что в Европе, в общем плане, я говорил, все-таки задача изменять Украину по мандату, который стали люди на Майдане, я думаю, что эта задача еще непонятна. Какая тяжелая, какая это исторический вызов нашей поколения. Если мы честно говорим, это, для меня, что я все время говорил разно, в разных форумах и, и этих европейских дискуссий, и, и что все-таки Украина нуждается, несмотря на эту э, ситуацию на фронте, военной -во фронте, все-таки нуждается э, не такое бизнес as usual, но бизнес as usual is you have, Украина has this association, Договор, договор, uh -huh. ассоциации, uh -huh. там ассоциации, uh -huh. план действий, разного рода технического помощи, разные проекты билатеральные между странами Евросоюза, но все-таки он все-таки как-то немножко нуждается, лучше фокусирование, лучше приоритизировано. То помощь должна быть более прикладной? это что? это что? Я, ну, э, да, да. Я говорю да, более фокусировано, на то, чтобы не, не можно делать все за одно время. Это во первых. Украина очень большая государство, она же не маленькая. И, и конечно э, этот стартовая платформа, если вы можно так называется, довольно тяжелая, потому что это не я думаю, что здесь есть разница, мы не можем сравнивать вот ситуацию Украины сегодня там, ситуации э, теми э, восточными, европейскими или э, теми государствами, которые начали в 1990 году, сразу после спада Советской империи. Понимаете, здесь разница немножко по-другому, потому что у, у вас 20 лет было разное э, движение направлении, не знаю, Европу или или там, да. рыночной экономики да. и так слишком, далее. Слишком много мы допытались да. не, не могли понять, куда идти. Да, да. да. И, и многие такие важные ценности, базовые ценности. Вот если мы говорим здесь э, европейские э, ценности, там, демократическое да. государство, правовое государство, гражданское общество, многие такие принципы, ценности, понимания, они как бы девальвировались. Может быть, обычные люди, но как, мне кажется, не очень верят на это. Вот говорят там красивые слова, но что это значит? Является это просто фасадом красивым? Или это является нашим фундаментом? Если эти принципы, слова, ценности являются нашим фундаментом, то нам надо очень серьезно этим заниматься. Они должны быть крепкие, реальные. Не, не только по словам. Вот, э, э, с этой мысли, мне, мне кажется, вообще вот этот, э, изменение Украины на такой реальный европейский путь ⁇ это задача, его комплексированность еще не, не, не, не, не принято всей серьезности. Европы. Я, я, я, потому что... С одной стороны, Европы? не... Но я могу оценивать со стороны Европы, мне, мне, я не хочу быть здесь каком-то момент критиком украинского власти, и украинского народа, что Знаете, э, э, это, нас... э, это другая сторона, потому что все-таки Эстония – член Евросоюза, и мы должны тоже чувствовать ответственность, что вот если мы э, хотим э, поддерживать, э, то э, надо поддерживать э, с такими программами, шагами, которые имели реальный эффект как, знаю, в коротком перспективе или, или в длинном перспективе. Вы общаетесь с, нашими, ну, там, с нашей исполнительной властью, с кем-то из, из Верховной Рады? Вы видите в них желание вообще понимание, куда надо идти? Да. Вот вы приезжаете совершенно со стороны, казалось бы, и да, пытаетесь объяснить Украине, что надо делать. А у Украины, и я говорю о совершенно обычных людях, мы-то живем вот в Харькове, у нас такое ощущение, что, э, что эти люди, которые пришли вроде бы как во власть, вот, да, новые, казалось бы, ну, угу. какая-то часть хотя бы новых людей, они пока не очень понимают, что нужно делать. Им пока удобно так, как было раньше. Это было бы жаль, если это так. Но э, я думаю, что здесь может быть э, в каком-то мере... Э, может тоже такая, что ну, непонятие не, не в конце вот этот, какой глубокий этот процесс реформы должна быть. Вот я есть... я согласна то, что на, надо делать, не только говорить, это, это абсолютно ясно. Это, это. С чего нужно начать, вот как вы считаете? Начать, mm -hmm. вот, вот это, если мы так поставим вопрос, то я думаю, что мне кажется, две вещи, которым я был фокусирован, это коррупция в любых его выражениях, потому что коррупция всегда есть, где есть люди, она есть в публичном секторе, в частном секторе, она есть и в этих государствах, которые, кажется, очень транспарентны, но это должна взяться очень серьезно. Конечно, эти рецепты или лекарства должны быть не хат-хок, понимаете, хат-хок, что для один раз, это должна быть системный подход, но здесь ясно, что нуждается более сильную поддержку и, конечно, требования от доноров. Я здесь назвал и доноров Евросоюз, и любое Донора, но не только, но здесь определенный принцип, их надо делать без всяких компромиссов, я думаю, что, понимаете, коррупция такое влияние, что мы все знаем в каком-то мере эти причины, но здесь надо заниматься, начиная завтра утром, здесь ничего ждать не надо, понимаете, эти... И, конечно, если нет политической воли, никто не может сбоку стать членом парламентов или, или, или правительства или руководителем регионов. Не можно руководить сбоку, понимаете? Руководить может или или лидировать может те, которые есть. Но с этой смысле я думаю, что это И здесь надо быть некомпромиссным, не Я думаю, что если бы у меня спрашивали, мне кажется, здесь мало, мало сделано за год, мне кажется. Конечно, я следую очень внимательно, какие решения принимаются, но все-таки здесь надо понять, как это проблема заниматься. Это один. И второй вопрос, я думаю, что для экономической среды, для вообще для э, исправления экономического пространства, макроэкономического ситуации, э, все должны начинать платить налоги. Налоговая культура должна изменять риск, потому что это вопрос экономического пространства, это вопрос конкурентоспособности, но в то же время это вопрос отоходов, государственный бюджет, для публичных нужд и так далее. И это потому что, понимаете, кто сюда придет инвестировать, когда э, те предприятия не платят налоги, а э, я хочу быть честным инвестором, потому что честный инвестор делать честные бизнес-планы. Никто не придут серьезный инвестор инвестировать, что я, я должна учитывать, что я не буду платить налоги. Зачем мне это? Две этого вещи. Это можно делать. Э, я думаю, что эти, эти, эти две, по-моему, приоритеты. Конечно. Проблем очень много. Кто-то говорит о здравоохранении, кто-то говорит о полиции. Все эти тоже важны. Но мне кажется, что все-таки.. Э, и эстонский опыт реформы, все-таки надо заниматься, надо как-то э, попробовать э, взять проблему в руки. Проблему ты не возьмешь в руки, когда ты его как-то слишком комплицированно, неясно, об, обезначно. И, и, и с этим надо заниматься, на выс, конечно, на высоком политическом уровне. Скажите, вот сопротивление реформам в Эстонии, когда вы проводили уже налоговую реформу, насколько оно было сильным? Ведь у нас оно не просто сильное, у нас даже никто не понимает, что вот налоги это, да, это там это самое первое. Да, безусловно, мы с вами согласны, для этого нужен климат, для этого нужны законы, нужны личности в... Но у вас там, и на... есть налоговые законы. Я не да, знаю. Да, одна, вещь, одна вещь, конечно, является это налоговая система самым хорошим для украинской экономической среды, я имею в виду, сколько там, да, того налога, сколько другого, другого и, другого, и сколько эффективна эта налоговая система, это одно дело. Но платить налоги, несмотря, может быть, они даже не хорошие для да, мотивирования экономического развития, но это одно другое. Но налоговая культура, налоговая дисциплина, то, что бизнес и платить налоги, это, это, это, это, это как А и Б, и, конечно, это не изменяется очень просто так. Потому что, но, но, но я думаю, что вот эти должны, здесь можно получить успехи, я думаю, что за очень короткое время, если это заниматься очень серьезно. Должно пойти в хорошую привычку. Ну, например, я принесу вам пример. Я много слышал, у меня есть некий опыт с субъективными там, контактами и эстонских предпринимателей, и украинских предпринимателей, вот э, функция вашего прокуратура. Но ну, как может быть, что какие-то прокуроры просто занимаются рекетом? То все. ну как это может быть? У вас есть там генеральный прокурор. Что, что это такое? Это вся одна организация. Слушайте, надо их увольнять сразу. Да, надо их валять, Слушайте, да. э, я, я не знаю, может быть политическое решение должна быть такое, а не менять там кого-то сюда, этого, этого все знают. Как это может быть? Слушайте, мы же не можем э, изменять эту систему, если э, э, эти люди э, занимаются этим ежедневно, системно, и это толерируется сверх... Слушайте. Вы легко увольняли работников, когда узнавали о каких-то. Я думаю, что это, это, это, это, конечно, понимаете, это мы много, если идти назад на 90-х годов, то сначала, но это были 90-е годы, вы представляете, это, конечно, было очень трудно найти новых государственных чиновников, хорошо квалифицированных, мотивированных, прокуроров, судей и так далее, и так далее, и так далее. Но это идет шаг по шагу, говорить сегодня, что в Украине есть, нет таких образованных кадров, это просто это ерунда, 45 миллионов человек, многие изучили новое поколение, уже полное новое поколение, многие изучили за, за рубежом, слушайте, мы же говорим, в конце концов, там в начале сотни, две сотни, три, три сотни людей, которые вот, это, это, это топ-менеджеры, я думаю, что это в таком смысле. Конечно, нуждаются там, правила, другие институции, но вот такие вещи должна делать сразу. Я, я интересом следу, что делает э, вас, э, одесский губернатор, господин но я думаю, что, я думаю что его подход на эту тему если я смотрел его пресс конференции когда он вступил в должность, я 100% разделяю как у него поддерживает власть с Киева, какие у него руки, городки или не городки. Но все-таки его подход абсолютно правильный. Он не изучал это с Эстонии, потому что он уже это сделал. Да. Так что в этом смысле это ноль толерантность. No ноль индолерантность. И это должна начинаться очень-очень все-таки. Очень Я не вижу никакого другого Получается, шея. что все эти люди должны быть со стороны. Не изнутри, пока, но все изнутри. Я думаю, что может быть. Эстонский опыт, конечно, еще раз повторяю. Вот в начале 90-х это было довольно трудно найти таких людей. Но все-таки. Если начать думать, всегда государственный нет не такая большая государственный аппарат. Mm -hmm. Mm -hmm. Знаете, mm -hmm. всегда mm -hmm. нуждается, может быть, знаете, любая организация работает так, что у тебя есть топ-менеджер, или как вы их называете. Mm -hmm. И это, это идет вниз шаг по шагу. Значит, но если идти даже в Америку, большая государство, там все равно всегда топ-менеджеров в начале пять человек, тогда следующий слой 10, следующий слой... Это не 5. такие большие количества номер, но, конечно, надо э, изменять это очень э, резко. Я, я, я, я думаю, что... Я я просто себя. не вижу. Если этого не получается, тогда ну, мы можем здесь э, с вами полтать э, на, на этом теме, но просто э, я думаю, что это, это большой вызов и это надо сделать. Это надо просто сделать. Мод Модерная а что мотивированная гражданская служба, я имею в виду уровни чиновников, это, это базовая институция правового государства. Конечно, этим людям надо сразу платить конкурентоспособная зарплату. Но если учитывать, сколько они принесут назад, И какая то я, вы... я думаю, что я не знаю, какое здесь публичное мнение, но ясно то, что... Мы сразу начали платить э, э, ключевым чиновникам хорошую зарплату. Они должны быть конкурентоспособны, потому что они могут идти на частный сектор, но нуждаются конкурентоспособные люди. это деньги надо найти. Это небольшие деньги, потому что, если, я уверен, я не знаю точно, что весь украинский бюджет, но я знаю, что эти деньги не могут быть большие, большие. но все-таки с этого надо начать. Скажите, а насколько вообще Европа раздражена тем, что в Украине так медленно все делается? Вот прошел год и как бы очень большие вопросы к динамике перемен. А Мне больше... трудно, это, это, это, это очень хороший вопрос. Понимаете, здесь можно ответить так, оптимистически, можно смотреть, ответить скептицизмом. Но, конечно, такая западная развитие Европы. Я не читаю Эстонию в этом. Ну, так я, они привыкны в каком-то мере дать время. Mm -hmm. Это, это во-первых, в каком-то мере. что вот э, э, и, и, и я думаю, что это, это может быть один подход. Наш подход, что все-таки время радикальных изменений всегда довольно маленький. Понимаете, общество не может принимать уже э, такое и, и, человеческая энергия, не так далее. Мы уступаем этот момент. Так что с этой мысли э, э, я думаю, что э, я разделяю больше то, чтобы все-таки очень много, очень реальное решение надо делать сразу. Э, с этой мысли немножко э, э, волнуюсь Украину с этой, с этой, с этой точки зрения. Но, что мне дает основу на оптимизма, что, понимаете, оптимизм мы должны найти, если мы смотрим такие общие глобальные процессы, общие глобальные процессы, понимаете, вся, все такие режимы, как мы видим в нашем восточном соседе, у вас и у нас, они не сустейны. Не, не постоянное, в каком-то вере, понимаете? Потому что не, не могут э, системы вот этом, э, в глобальном поселке э, жить э, своими э, ху, художественными э, и реальными представлениями о мире. Понимаете? Просто это не может. Э, у нас есть в истории такая поговорка, что вот э, ложь упадет, а Правда, Правда поднимается, это как закон природы, и это в этом смысле вот это глобальное решение какого-то там протекционизма своего, эти просто не работают, мир стал таком посельком, понимаете, Если смотрите, что случилось в то же самое время, когда закончилась Советская империя. Одна из самых больших глобальных изменений за 20 век. В 20 веке вообще произошло три глобальных изменения. Начали двигатели для мотора, для автомобилей, и знаешь, изменилась транспортная Сколько? реалия транспортной транспортные реалии. и второе технологическая революция вот это изменение коммуникации и эта коммуникация не может быть какого-то сокрытого э, своего э, это, это это может делиться э, это имеет такое все с вами связано это, это, мы видим с этой смысле я думаю что в украине есть все в порядке есть есть осень, еще раз такие гражданские позиции выражены на э, оранжевом революции, на Майдане, это покажет, что вот, э, на э, уровне реального такого поля очень здоровое общество, больное общество, э, какие-то люди, которым все равно, что происходит вокруг всего, не может действовать в таком образе. Это покажет, что есть очень здоровое общество, это очень большой потенциал. Конечно, это не помогает человеку, которого я встретился на улице, и которого не получил свой банковский депозит 900 долларов, потому что банковский какой-то чиновник его послал не знаю куда. Это не помогает этому человеку, но мы должны в каком-то мере смотреть эти все равно нуждается эта реформа сделать. Я уверен в этом. Это, это, это просто нет э, способности жить э, много времени в таком и Вы знаете, мы сейчас в довольно опасной ситуации находимся. Вот у нас все-таки идет война, нельзя это сбрасывать со счетов. Но солдаты, которые находятся на фронте, а мы туда достаточно часто ездим и с ними общаемся, они в состоянии в таком, в котором говорят, мы-то здесь, конечно, защищаем Родину, но пока Родина ничего не делает для того, чтобы вот эти перемены, которые мы защищаем, действительно происходили, мы очень спокойненько развернемся и вот с этим же оружием пойдем в ту сторону, на Киев. Вот здесь мы решим вопрос. То есть вот реальность Третьего Майдана, как вы думаете, насколько в Украине? Но мне трудно вы, оценивать, но... Да, мне, мне трудно оценивать, но э, я думаю, что это. Это, по-моему, очень сильный мотиватор, должно быть сегодняшним лидером. Да? Нет, ну, должна уже быть, потому что, понимаете, это же, еще раз говорю, я, я выразил так, это очень здоровый, сильная гражданская позиция выражена на этих мероприятиях, так называемых, это, это никуда не делится, понимаете в каком виде значит легче стал, надо начинать заниматься с этим серьезным делом или ну давайте не будем такой скептиком скептиком я думаю, что все-таки есть какое-то движение есть трудности но, но я думаю, что все-таки что я сказал начало, что вот это изменение это задача довольно довольно тяжелая потому что это не изменение законов это не изменение там наверху в конце концов. Да, это да, изменение да. ценности э, любого э, гражданина. Понимаете? Измен... Что такое было советское прошлое? Это же, это же люди были объектом. Люди, гражданина, должна быть субъектом. Это, это демократическая логика. Э, люди должна уметь использовать свободу. Мы же свободное государство. Поздравляем тут друг тот Украину свободное государство. Знаете, свободно, свободу надо, как использовать свободу вот в этом глобальном мире, э -э -э, учитывая эти тебе важные ценности, в том числе все ценности, то, что, что у тебя есть свое отечество. У, ну, не Эстония, у а вас Украина. Это очень важно. Человек, у кого есть отечество, чувство отечества, это более такой ценный или более перфектным человеком, чем просто, который является каком-то космополитом или, или, или не знаю как, с кем. Это, к... это философия, это, это слишком общее, я так что давайте не, не, не, не забудем фокус, фокус тоже. Нынешний конфликт, который у нас сейчас есть, Вот в одном интервью сказали, что он продлится 10 лет и закончится распадом России. Почему вы так считаете? Это, что будет в Украине? Это, в Украине? Не моя, это не моя личное мнение, uh -huh. а это э, позиция э, многих э, аналитиков геополитики. Для этого надо иметь в виду вот, геополитические процессы, довольно объективные. Знаете, в экономике есть свои объективные законы, много, в природе есть объективные законы, и в каком-то мере в геополитическом развитии есть свои объективные законы. Конфликт, который вот мы, вы, вы где-то найти, нашли в интернете, я имею в виду конфликт, этот довольно художественный, правильно, художественный конфликт между Россией и Западом, который выражается, которая выражается э, сейчас вот э, войну между Россией, Россия, я думаю, что войну между Кремлем и Украиной. Mm -hmm. э, с, этим, с этой агрессивной деятельностью есть своя объяснение в геополитической логике. Но если учитывая вот эти все глобальные геополитические развития, просто э, для этого нет э, ресурсов или, или, или резервов э, э, тем государствам которые не учитывают позитивный геополитический тренд и такое вот, э, нарушение геополитического баланса uh -huh. в европейском пространстве, он же имеет свои э, как это, э, нитки э, в других региональных геополитических проблем. Есть такая нормальная, есть, есть много э, изменений, которые мы еще видим через 20-30-40 лет, конечно. Я говорю о насчет э, геополитической логики. И одно из тех э, вот, американских аналитики, э, э, я могу назвать Джорджа Фридман, э, например, которые вот, э, видели вот эти развития, что происходит сейчас что просто результатом этого, я не Россия не держится в одном государстве. Это не значит, что это разделение где-то в середине Санкт-Петербурга, конечно нет. Но мы же видим эти развития, эти, эти, эти очень разные, так что с этой смысле как, когда... Знаете, в всегда есть такое понятие, как... как как это по-русски, но называем его так, черным утком, или, или что производит какие-то просечки, которые мы не, мо, не, мы, мы, мы, мы не можем прогнозировать, как в экономике. Кто знал, но есть что будет... Определенная всегда, определенная, процесс, всегда нет линейности. Мы не знаем вот точно, даже никто не мог предвидеть, что вот будет такая война между Россией и Украиной. Это война и является в каком-то смысле вот этот, этот фактор, который не можно э, на научном аналитике предвидеть. Мы не знаем, что вот это мог случиться что-то другое, но вот получилось э, вот этот э, кризис в таком виде. И это э, же стимулирует э, какие-то процессы, которые вот объективно э, окончатся с этого. С 10 лет меньше вот вот это в геополитике в этом смысле, я же не какой-то как этот а а астролог или в истории насколько вообще сильна поддержка России внутри России Потому что, судя по интернет-ресурсам, вот именно общин российских, там поддерживают политику Путина очень сильно. Судим, это так это русскоговорящее, знаю, меньшинство. Да, да, да. Это русскоговорящее меньшинство, это ясно, Русскоговорящие меньшинство, вот в Эстонии, у него есть свои специфические корни, мы все знаем, они же ноги. у нас есть русская община, которая жила веки в Эстонии, довольно маленькая. Mm -hmm. Перед Второй мировой войны, перед оккупацией Эстонской республики Сталина, mm -hmm. где-то русских mm -hmm. было 2-3%. Mm -hmm. Конечно, это была политика колонизации во время Советского Союза. Мы закончили, когда оккупация закончилась, где-то 30 было так называемых русскоговорящих. Это в числе есть и украинцы, и белорусы, но другие. И, конечно, многие вернулись в Россию или его домой, но не очень много. Многие остались, и мы начали довольно такой, мы называем процесс интеграции. Процесс интеграции не может быть, что через ночь или через один день или год вот ты изменяешь в каком-то мере, что человек думает, куда он принадлежит, в каком пространстве он живет. Если вы идете какие-то эстонские, может быть, где больше живет русскоговорящий, они, вы, вы можете найти людей, которые думают, что Путин президент Эстонии? Так что с этой если смотреть такое общее, такое публичное мнение среди русскоговорящих меньшинств, тогда я думаю, что это довольно диверсифицировано. Есть, конечно, довольно серьезная часть, которая в принципе живет в информационном пространстве кремлевской пропаганды. И это, это жаль, мы очень много. Было много попыток, и это такое никогда не закончится политической дискуссии. Вот, эстетские государства делали мало, мы делали мало, мы делали мало, как-то... Я все время говорю, что, слушайте, мы, мы не можем себя э, требовать э, то, которому мы не способны. даже не можешь взять какой-то укол лекарства и дать такую маленькую таблетку, чтобы он менял свою корни, свое понятие, свою историю человеческую, семью, его семей и так далее. Конечно, те люди, которые живут сегодня в пространстве российской пропаганды, то они для них другое правда. Это, это, это, это, это, это то. Мы должны жить с этим фактом. Это, это в каком-то мере, и проблема для нас. А какой процент таких людей? Я не смотрел последних данных, но я, я могу ну, вот здесь ошибиться. Но я думаю, что если такое русскоговорящая община, те, которые читают свою материнским mm -hmm. языком русский язык, но где-то 20% от всей эстонской общества. С этих 20%, я думаю, где-то 40% довольно сильно поддерживают и, и разделяют этот правду кремля. 40 процентов я думаю что 30 процентов сомневают и 30 процентов но вроде бы том позиции которые живут от котором мы живем так что это в каком-то смысле. Это не э, такое унитарное mm -hmm. или, или, или все, все, все одинаково. Есть те, которые э, это, это реально верят, и это, это очень простым причинам. Они, у них ничего против эстонской государственности, но просто они смотрят телевизор. Вы смотрите эти телевизионные передачи, я смотрю их. Понимаете? Чтобы знать, как, как да. я, я возьму и смотрю их, когда у меня есть время, но это, это, это, это, это, это, это в каком-то смысле, э, ну, надо смотреть и другие русские каналы. Надо знать лицо. Да, Нет, как с этой смысле нужно знать, что они там, и это, это, это, это, же, это же очень хорошо, понимаете, это пропаганда, это технология пропаганды. Это не такая мягкая, которая была в советское время. Знаете, как это? Гладили. Да, да, Там, да, да, это, да. Же, это же очень хитрая, агрессивная. А есть Существует антидоп против этой пропаганды. Ну, вот что Что, что, делают, что, ну, что сейчас мы происходит? сейчас начали? Да. Понимаете, что мы сейчас начали, мы решали, вот у нас есть публичная публичное телевидение и радио. Это, это не государственное, общественное. Понимаете, это очень важно. У вас тоже нуждается Пока, это. Нет, да, нет, понимаете, не какое-то правительственное телевидение, он, он независимый от правительства и от парламента, она независимая из институции. Вот мы решали, что нам нуждается в каком-то мере современный, полностью канал русского, на русском языке. Например, это, это будет открыто в сентябре, но где-то подготовили этот год, потому что это не можно делать просто так, потому что, понимаете, это конкурировать очень трудно и, конечно, чтобы было больше смысла информации. Очень много это дискутировали в Евросоюзе, Евросоюз мы тоже понял, мы, там есть разные рабочие группы, вот как не ответить этому пропагандам, с контрпропагандам, а понять, что э, здесь все-таки э, э, мы живем в этом глобальном поселке, в этом информационном обществе, что можно делать э, систематическим ложе ну, в мире, и это хороший такой кейс, Евросоюза, на уровне НАТО тоже это важно, потому что но ну, это я думаю, что неправильный какой-то ответ, что на пропаганду ответить с контрпропагандой, но, но все-таки в нашей, если смотреть, такой, фокусировать на тему на, на Эстонии, все-таки просто э, быть э, предлагать э, более эффективно позитивную альтернативу. Потому что это, не, это же не проблема тех людей, которые объекты этого пропаганды, понимаете? Горячий времени совсем нет. У меня последний вопросик. Вы уже сегодня встречались в Харькове с, там, с представителями гражданского общества, с, нашим, с нашей исполнительной власти. У вас ощущения вообще, от нашего города? Мы от вас, э, встретились с бизнес-ассоциацией, э, да, э, был э, там, круглый стол э, насчет там, электронное электронного правительства, да, дигитального да, общества и встретились с да, вице-губернатором. Э, и Сейчас пойдем встретиться с гражданским обществом. Да, я думаю, что выступление на человеческом уровне очень хорошие. Люди, люди очень профессиональные. Но я думаю, что все-таки... Ну, я не хочу делать никакую рекомендацию, но, но просто, чтобы идти откуда-то куда-то. Надо фиксировать диагноз. Вот насчет диагнозов должно иметься консенсус. Понимаете, это. это, это очень это... неоднозначный город, очень я разный. Город. Понимаю, я, я понимаю, я это, понимаю, насчет этого вопроса да, еще с отношениям к своим соседям. Это нам очень понятно, потому что у нас тоже еще в Восточной стороны, там же много русскоговорящих да. и. Э, но... Честно говоря, я хочу вернуть, так что в этом смысле, на человеческом уровне, я, мне очень позитивно, я первый раз здесь, город э, выглядит очень хорошо, так и многие э, красивые рестораны, э, так что не надо, я думаю, что... Это не говорит о том, что в Харькове все хорошо? Конечно, абсолютно, я думаю, что это вы не можете, это ваша профессиональная этика. Я хочу просто немножко быть позитивным, потому что все-таки все не надо бояться реформов, надо делать с улыбкой, понимаете? Вы боялись, конечно... Реформы не можно делать с грустным и слезами. Реформы – это веселая вещь, понимаете? Это будущее. Вы боялись, когда ехали в Харьков? Sorry. Вы боялись, когда ехали в Харьков, нет. говорят, что Харьков уже такой город, где они не могут. Это есть какое-то понятие, да. Это что вот Арку уже близко, да. Да, но, да, да, но, да. Но я думаю, что я же, мы же можем следить легко, что происходит. Да, конечно, нет. Спасибо.